Всем привет, меня зовут Женя, мы с вами находимся на территории Московского училища Олимпийского резерва номер 1. Здесь сейчас готовится юношеская сборная по вольной борьбе, и я вам предлагаю заглянуть за кулисья и посмотреть, как же все-таки готовятся будущие чемпионы. Утро раннее и, безусловно, сонное. Обязательно стакан воды, суета в коридорах и бегом на построение. В 8 уже стоишь по стойке смирно, но ребятам кажется в кайф приходить пораньше. Зарядка только на свежем воздухе Измайловский парк прямо через улицу. Работаем, ребята. Что заработало? Вот, Три секунды осталось. Живей, да живей, Вот, короче, наш брат. Продолжаем нашего брата. Счастливой дороги тебя, Ахман. А расскажи, как выгнали Галаева, и за чего? А выгнали его? А, ты не знаешь? Выгнали. Хотел выйти из базы, но, как ты знаешь, нас не выпускают, и его тренера наказали. Дисциплина у ребят на первом месте, поэтому перед завтраком не меньше 5000 шагов. Считают по мобильному приложению, следом растяжка и силовые упражнения с весом нормально все. Да, с весом все хорошо. У нас и э, питание так спортивное, без лишнего. Питание действительно без лишнего. Шоколадку можно раз в неделю. Но спортсменам простых углеводов и не хочется. А все потому, что питание в столовое училище максимально сбалансировано по уровню физической нагрузки. Бомцов мы кормим усиленно. У них больше белков, то есть это яйца. Рыба обязательно, курица вареная, мясо вареное, потом углеводы, жега. творог, орехи, молочные продукты обязательно. Небольшой перерыв и снова за работу. В 11.30 уже на ковре. Вечером пройдут контрольные схватки. Борцу нужно все – выносливость, скорость, ловкость, сила и умение действовать в экстремальных ситуациях. Конкуренция у нас очень высокая. Ну, это в первую очередь, я думаю, сборная Америки, где вольная борьба очень популярна и очень массово занимается этим, этим видом спорта. И практически в каждом в школе, в колледже есть секция вольной борьбы. У нас хорошие традиции есть, которые всегда наши вольники при Советском Союзе они лидировали. И наша задача, конечно, сохранять те традиции и приумножать. Учитывая то, что сейчас и современная борьба ну, как бы более стал, становится динамичнее Яркую борьбу наши борцы российские показывают на международных соревнованиях И, конечно, человек, когда имеет большой арсенал техники И плюс он идет все время в борьбу ну, Противостоять таким ну, тяжело бывает В распоряжении борцов новый тренажерный зал Футбольное поле на свежем воздухе Парк и четыре бортовских ковра Кроме всего прочего, в училище, оказывается, есть своя сауна. И ребята после тренировки в определенные часы могут прийти и действительно здесь попариться. По-моему, это очень кайфовая тема. Коллектив учились делать все возможное, чтобы эти сборы прошли на самом высоком уровне. Чтобы ребята, я повторюсь, чувствовали себя как дома и у них не было никаких проблем с бытом, с питанием, с проживанием. Они были только сконцентрированы на спортивной составляющей. 17 дней напряженной работы позади. Осталось объявить, кому же предстоит защищать честь России на первенстве мира во всех весовых категориях. 45 Едут за победой, а тут уже кто в одиночку, кто с поддержкой близких. Кто поддерживает больше всего тебя? Мама, конечно, поддерживает. Более Какая самая главная больная борьба? Больная борьба характер для меня. Я хочу передать привет своей девушке, я по ней очень сильно скучаю. Юля, привет, я тебя очень сильно люблю, и скоро увидимся.